Добрый день, коллеги! Инстав-вебинар CRM в продажах. В этом видео мы узнаем, какие CRM-системы представлены на российском рынке. Существует два типа CRM-систем. Коробочные CRM – это готовое автономное решение, то есть вы приобретаете продукт, не заточенный под бизнес-процессы вашей компании. Докрутка и доработка таких систем требует наличия IT-специалиста, Зато единоразовая оплата за лицензию. Минус коробки зайти в систему с другого компьютера не получится. К коробочным относятся один из Bittrex, простой бизнес и другие. Облачные CRM-системы не требуют установки, достаточно лишь подключения к интернету и доступ к веб-браузеру. Все данные хранятся на сервере и доступны 24.7 из любой точки мира. Оплата только за используемые функции. У большинства решений доступны мобильные приложения. Так, самые популярные на рынке облачные решения – это Bitrix24, амоси ТРМ, Мегаплан, Мой склад и другие. Следующий пост о том, как быстро и эффективно внедрить CRM в ваш отдел продаж. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш аккаунт, ставьте лайки и делитесь контентом с друзьями и коллегами.